Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. Сегодня в главной роли у нас выступает британский тяжелый танк 10 уровня Суперконь. Ну так мы, да, в простонародье называем. Конь, Суперконь, там, да, у нас есть девятка, вот есть десятка. Карта Париж, игрок Эмиль Воин 2. Кстати, если обратить внимание на расходники, здесь обычные... Обычная ремка, обычная аптечка из золота, только топ-поёк. Кстати, я примерно так же катаю. Ну, единственное, только золотых снарядов поменьше. Здесь целых 30. Ну, я где-то всего процентов 30 от боезапаса. Ну, плюс-минус, на разных танках по-разному. А здесь как-то, да, 30 золотых и 10 фугасных. И ни одного обычного базового снаряда, не знаю. Я базовый с собой все равно предпочитаю возить. Да, вот в этой ситуации сейчас базовыми снарядами в НЛД также без проблем можно было противников пробивать. Вот в данной ситуации золото даже и не нужно. Вот е в НЛД шьется без проблем. Да почти все машины шьются в НЛД. Ну, кроме вот ВК, например. ВК базовым снарядом А счет уже тем временем 2-2. По прочности примерно вровень идут. По фрагам вровень. У уже три с лишним тысячи натанкованного Там золото у него летело С кранвагона, с Е-100 Вот один ВК-72 Стрелял базовыми Хотя казалось бы Насколько дорогие эти снаряды Почти большинство игроков Их все-таки используют Это же потом надо идти и Фармить как-то а счет уже 3-7, да? Прошло тут, ну, нет ничего, времени. В общей сложности 2,5 минуты боя. Уже минус 10 танков. То есть это треть всех машин, которые в бою находились. Вот минус еще один. Конь продолжает без проблем танковать. Успевает здесь еще там ЯГПЗ урон нанести. как кстати, тоже стреляла золото. Ой, на яге наверное, вообще самые дорогие снаряды в игре. Яга аккуратненько там выкатывается. Ну, там, по-моему, есть возможность выцелить НЛД. Яга перешла на фугасы. Наносит всего 300 единиц урону. серьезно это. Удается здесь фв там выцелить, в башню пробить. Просто конь методично наносит урон туда-сюда. Вот на этот раз не удается Яги урон нанести. Там, может, надо был чуть левее брать. совзводный уже почти слился. У него не получается танковать так же хорошо, как у коня. Счет уже 6-9. Хотя я не знаю, как, как вот конь да конь в башню. В принципе, вон в макушку эту пробивается. Не скажу, что без проблем, но можем. Он там сейчас будет союзный 268 -й. минус. Нет. Да? <с> все-таки да, кто там Яга выкатилась. Надо, надо еще идти вперед, добирать Ягу. Нельзя отпускать такого серьезного противника, надо было сводиться. Спешил игрок. Ну, в принципе, удалось загуслить, получается, и в итоге добрать все-таки. Двоем против шестерых и трое из этих шести это арта. Благо, что карта такая, где арте играть не очень комфортно. Там союзный 60 тп попал в окружение со всех сторон, но при этом перед смертью успел добрать еще одного противника, так что суперконю придется сразиться с пятью оставшимися. Да что ж такое не получается пробить про ну да, в такой ситуации, наверное, уже руки трясутся, начинаешь торопиться. Надо сосредоточиться на самом серьезном противнике. Получает пробитие от 268-го. Надо срочно, надо, надо разворачиваться. Ну что, про Джета так уехал, можно было брозок еще там попробовать, да, но ну, вот здесь не удается ему пробить. Ну, возможно, на, на перезарядке был. <звы> Остается всего три золотых снаряда и 10 фугасных. Ну, в принципе, там три арты. Для арты фугасов хватит. Некуда, некуда. Проджета здесь с моста деться, прячется он там за... За укрытием, короче. Так скажу. <steep> да, долго стоять на одном месте опасно. Арта может поменять позицию и все таки как-то выцелить. Ну, в принципе, я думаю, что принимает правильное решение Суперконь. Переходит на фугас, да, а тут попадает в экран без урона. Ну да что ж, такое второй раз неудачно. Не Еще и арта там уже переехала присылать чемоданы. Но ну, благо только одна на 207 единиц урона. 261-й отстрелялся. Это повезло, что другая арта, походу, ну, то ли не поехала, лень ей было, как стояла. Да, некоторые любят просто стоять и ждать своего своего момента. Если переесть все три арты, да, вот как сейчас 261-й стал на захват. О, другой 261-й приезжает сзади. Фугасиком неплохо, почти на 500 единиц. Надо не забывать, слева арта которая захватывает базу. Еще тут в окружение просто берут в клещи. Успел все-таки перед своей гибелью отстреляться Бат на 124 единицы. Вот какую сейчас арту выбрать? Ну да, логично, лучше поехать первую уничтожить ту, которую берет базу чтобы не рисковать, а то вдруг потом времени не хватит, чтобы вернуться. А то арта еще кинет. Может, даже если не уничтожит там гуслю. Сбить. Шестой уничтоженный противник. Ну что ж, остался один объект 261. не подамажил, я смотрю неплохо почти 10 тысяч нанесенного урона 6 с лишним тысяч на танкованного где-то где-то недалеко 261 где чемодан чемодан не летит мне кажется арта где-то остался позади наверное. В принципе, еще достаточно, чтобы не спешить и как-то аккуратненько сделать это все, да? <laughs> Потому что я не представляю, насколько будет обидно проиграть в такой ситуации, когда ты уже столько сделал все возможное и невозможное для победы, и тут тебя добьет арта. Просто нелепо. что, конь решил просто встать на захват? По-видимому, да. Да, главное, теперь ничего не ломать. Хотя артатак так может на шару просто начать кидать по базе. А теперь, да, если подумать, занять сторону, вот кто попадал в ситуацию, когда на арте вот так вот противник берет базу и надо сбить захват. Или вот так захватывал базу один на один с артой. Когда ты захватываешь базу, кажется, что она такая маленькая и что обязательно по тебе сейчас прилетит чемодан. Но когда ты играешь на арте, наоборот, в этой же ситуации, ты думаешь, что, блин, почти невозможно указать, где же там противник стоит. Потому что она, наоборот, кажется такой большой. Ну, точнее, да, когда ты на... захватываешь базу, она кажется маленькая, А когда надо отбивать, то большой. В общем, все закончилось, как закончилось. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.